Секретная база колонии на Антиге Прайм. По всей видимости, конфедерация в панике из-за восстания на Антиге Прайм. Я перехватываю множество переговоров между заставами и генеральным штабом на Дарсонесе. Большинство сообщений надежно зашифрованы, но мне удалось найти вот это. Говорит генерал дюк с флагмана корпуса Альфа на рад 2. Мы совершили аварийную посадку и сдерживай морды зергов. Запрашиваю помощь у всех, кто получит это сообщение. Повторяю, это приоритетный сигнал бедствия. Зерги здесь? Ну и по делам. Пусть на своей шкуре испытает то, что сами устроили для других. Джим, я хочу, чтобы вы спасли их. По-моему, я тебя плохо расслышал. Арктур, ты в своем уме? Послушайте, я понимаю, что Дюк – бессердечный ублюдок. Но за это не должна расплачиваться вся колония. К тому же генерал конфедерации – это ценный союзник. Нельзя упускать такой шанс. Не нравится мне все это. Меня это не волнует. Просто выполните приказ. Есть, сэр. Прекрасно. Ладно, пора за дело. Интересно, а почему Джимми-то, Рейнер, стал вдруг союзником Артура Менгска? Потому что он единственный раз помог ему с эвакуацией оставшихся войск? Или типа потому что Рейнеру больше некуда деваться? -то? Я всегда готов. Мама, Можно поплыть? Выглоканок! Я, Я всегда готов. Звучит неплохо. Так, база нам дает, отлично. Вперед. Сгорит и из них Ваши войска атакованы. Не, Недостаточно минералов. Я всегда готов. Так, смотрите я управляю войсками, которые вокруг Дюка находятся. будут указать в селизы это дело стоит поспешить корабль против сергов долго не протянет недостаточно минералов. Недостаточно Блин, минералов. сломали да один недостаточно недостаточно минералов слушаю командир что прикажете что дальше что приказано, Кэм? Что приказано? Зажигаем! Гори синим пламенем! Система функционирует! Так, Кэм? Так, точно! Так. Продолжайте. Добывать. Надо построить нам вы спиновый гейзер, чтобы можно было отремонтировать. Кэп. Да, Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Я всегда готов. Вот ну, а что там у нас есть дальше? Можно попробовать. Звучит неплохо. Не Можно, попробовать. Вот Можно попробовать. Ах ты там две даже плеточки. Вперед. Вперед. Можно попробовать. Звучит неплохо. Две плеточки, и там довольно неплохая оборона, я хочу сказать, в земле. ГОТОВ К РАБОТЕ! КАНАЛ ОТКРЫТ! ГСМ ГОТОВ К <coughs> Там, кстати, похоже, можно вторую базу поставить. КСМ готов, Кэт. Вас понял. Жизнь. Отличная жизнь. Нормально все. КСМ готов, Кэт. Готов к работе. Кто на новенького? Недостаточно минералов. Рейнар на связи. Геппер готов, Геппер. Ваши войска атакуют. Блин, сломали. Серьезно, получил. Я только хотел его отремонтировать, думаю, что задумался. в итоге гэппэр. не отремонтировал, он сломался. Блин, а, бедный. Так, давайте-ка из чунинга делаем. ГСБ. Недостаточно меня. Кто так? Поискаем какие-то, походу. Кто так, зачем мы еще не ксм на Сам не знаю. Давайте поставим завод. Может быть, танки появятся, хотя навряд ли. Джимми. Что Джимми-то можете отремонтировать? Да, точно. Я всегда да, могут, походу. Так, все. так. Тише, тише. Надо академию еще построить. Новенького. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Ну и ч? Стой до Работа выполнена. Да я кого-нибудь пристрелю. Нет, а могу Недостаточно шутеляв. минералов. Кто на новенького? Готов к работе. Готов к работе. Приказ получен. Вас понял. Пристрелю. Да я кого-нибудь пристрелю. Пристройка завершена. Так, давайте скорость отдадим. Будем стрелять на конструкцию. Получение завершено. Недостаточно минералов, недостаточно минералов, недостаточно минералов. Готов к работе! Кто на новенького? Космопорт. Ну, можно было бы, в принципе, построить, Ристория хотя лучше всего арсенал был бы поставить Приказ сейчас. Чтобы улучшить, дабы стрелятники не так дохли. Достаточно минералов. Это Джимми. Система функционирования. Слушаю, командир. Так, давайте этими войсками пойдемте разведываем. Вот так. Да. ситуацию. Звучит неплохо. Уча завершено. Вот так. Да. Можно попробовать. Ваши войска атакуют. Вперед. Так, тут, да, можно вторую базу ставить. Звучит неплохо. Улучшение завершено. Это Джимми. Звучит да. неплохо. Можно попробовать. Вот так. Да. Неплохо. А, но ну хотя мы стреляем же да, вижу это по Вперед. любому. А -а -а. Посмотрите, что там у них, у них тут вообще ничего нет, нету базы никакой. А, вот тут база. Слушаю, да. Если нам высадится сюда, нам бы вообще было. Звучит неплохо всегда готов так нам нужен гориаф надо арсенал а я его ты не достроил да готов к работе Потому что мне сломали <coughs> ксм Серьезу, иди давай достраивай Поехали! Я всегда готов. Такем? Нам надо сейчас сюда будет рабочий. Так, ну тут что-то типа можно, видимо, входить. Готов к работе. Так, где тут можно поставить базу? Тут лучше вот все, конечно, было. Кто на новенького? Голиаф. Давайте парочку Голиафа. Что там. прикажете, Гэф? Сию минуту, Гэп. Командир. рейнер на связи. О, вот, да. Давайте сюда все. Ох, вот тут какая база большая. На нее, кстати, видимо, можно пройти Глянно здесь. Связи. Какие будут указания? Готов к работе. База атакована. Так? Так, точно. Так, они, кстати, эту базу больше не терроризируют, я смотрю. Да. Просто не забили <coughs> свой зерговский болт. Работа выполнена. Это Джимми. Жду приказаний. Стим принял. Готов. Готов. Кто на новеньком? Понял. Работа выполнена. Улучшение завершено. Сию минуту, Кэп. Командир, жду приказаний. <coughs> Какие будут указания? КСМ готов, Кэп. КСМ готов, Кэп. Райнер на связи. Выше вас хорошо. КСМ готов, Кэп. Да, Кэп. Улучшение <coughs> завершено. Кэп, Кэп, Кэп, Кэп. Что за... Кэп. Готов к работе. Гляп на связи. Так. Сию минуту, Кэп. Что прикажете, Кэп? Кто на новичке? Монтируйте ну, дальше. Какие будут указания? Готов к работе. Так, точно. Принял, готов к работе. Двигаться. Стим принял. Готов к Я всегда... Значит, пойдем в атаку, наверное. О да. Можно попробовать. будут что вы прикажете, Кэт? Стив, просто выполнил. А Погнали! Вперед! Вперед! Да. Слушаю, командир. <coughs> Слышу вас хорошо. Забожу! Это ехали! Вы а приказываете, Кэр? Я всегда готов. Горись ладно. Я всегда готов. Командир, дай я кого-нибудь пристрелию. Этот житель. О да. Рынок на связи. О да. Чего нужно? Поддать жару. Чего нужно? Я ему понял. Это Джимми. Вперед. Звучит неплохо. Показать жару? Слушаю, командир. Можно попробовать. Вперед. Вот так. Вот их Рейнер на связи. Я всегда готов. Так, замедление. Кризина. Можно попробовать. атакованы о да, да что-то прям дофига там куда бежал надо побольше билиатов готов к работе улучшение завершено. готов к работе Вас понял она новенького ставим еще один куда за ушиб быстрее войск на себя хорошо Глев на связи. Кто на новенького? Да я кого-нибудь пристрелю. Связь налажена. Да я кого-нибудь пристрелю. Кто на новенького? Связь налажена. Так неплохая попытка была. <laughs> Надо это узнать. на связи. Также Кто на новеньком? Готов к работе. Работного а боя. Какие это наказания? Место назначения. Я всегда готов. Кто на новеньком? Это жилье. Посмотрите, слежение надо. Послушайте, слежение, если мы уже все, там, отследили все его базы. На связи. Ну, короче, понятно, ну, тут две базы, связи. одна полноценная, тут другие базы, то ли, база, то ли что, просто, может быть, стоят против войск моих сооружений. Но, во всяком случае, Какие будем пробиваться сейчас. Я думаю, уже хватит геляфу но... Должно хватать. Что Если что, давайте еще хранилище поставим там. Если будет не хватать. Можно попробовать. Так, сюда все... Канал открыт. База Система атака. Гляв на связи. Подтверждаю. Какие будут указания? Место назначения. Работа что Системы функционируют. Ват, собирайтесь. Связь налажена. Подтверждаю. Так, я всегда готов. Какие будут указания? Я всегда готов. О, да. Как вот здесь связь? Системы функционируют. Рейнар на связи. Системы функционируют. Можно попробовать. Связь наложена. Это реально сможет. Рейнар на связи. Можно попробовать. Ваши войска атакованы. Слушайте, Матин. Там больше видно, что может по земле бить. Так. Какие будут указания? Место назначения. Разбереждаю. Я всегда готов. Грязь на связи. Кто Место назначения. Кто Кто <соспорядок> Какие будут Система функционирует. Кто она новенького? Какие будут наказания? Хорошо, хорошо. на связи. Слушай, командир. Связь на ложку. Она открыт. Это Джеки. Можно попробовать? Вот все. Главное, база зеркала. Наральд чего. По крайней мере. База атакована. Я, теперь, может быть погиб. Сейчас мы ресурсы. Звучит неплохо. Можно попробовать. Так. Хотя зачем мне это, это надо, да? Если у меня уже столько, блин, ресурсов есть у самого. Слышу вас хорошо. Так. Системы функционируют. Давайте все сюда. Место назначения. Кто на Собираемся. Вы? Наверное, пойдем попробовать эту базу расширить. Какие будут указания? Завожу! Поехали! Связь налажена. Канал открыт. Место назначения. Кто на Подтверждаю. Работа выполнена. Место назначения. Место назначение. Давайте-ка сюда войска подведем. Какие будут указания? Такэп? Какие будут указания? Да. Подтверждаю. Как бы нам дальше напасть? Я Не назначения. знаю, вот у меня тут перешейк. Целые кучи. Целую кучу клеточек. Давайте помнить в ту сторону ловить. Место назначения. Подтверждаю. Цель был формат. Ну только неплохо, ладно, скорее всего. Место назначения. Цель. Так, все, теперь надо главное оттоков. вот это все разбить. Поиска и можно Абьер сказать, мы закончили указание. эту игру. Да, тут только воздух, воздух, воздух, все по воздуху, тут начинается земля еще дополнительно. Ну, короче, понятно, тут только одни оборонительные сооружения остались. Войск уже не будет, так что надо Штабы просто взять, сейчас найти где взобраться и вынести все препятствия нам, которые перед нами стоят. Канал Подтверждаю. Штаб вас понял. Подтверждаю. Ваши войска атакованы. Какие будут указания? Да, кэп. Слышу вас хорошо. Сию минуту, кэп. Системы функционируют. Место назначения. Подтверждаю. Кто она новенького? Штаб вас понял. Цель выбрана. Ваше войско находится. Цель была Ну еще осталось там я смотрю, да, парочку плюточек еще есть. Связь на башне. Канал открыт. Так, где у нас Рейнер? -то? Вот Рейнер на связи. А сюда. Можно попробовать. Канал открыт. Место назначения. Да, Гэф! Связь на так. вашу! Да, работе! Какие будут указания? Да, Готов к работе! Готов к работе. Канал открыт! Что прикажете, Гэф? Кто на этот раз? Готов к работе! Приказ получен! Трейнера. Командир! Вперед! Вперед! Я всегда готов! Кто приказывает? Кто на да. этот раз? Приказ получен. Какие будут указания? Связь налажена. Так. Э? Связь налажена. Системы функционируют Рейна на связи. Так. Э? Приказ получен. Отлично. Это Джимми. Какие будут указания? На а, на связи. Это Джимми. Ну Вперед на джиме. Вперед. Ну все. Вперед на джиме. Комиссию не выполнили, можно сказать. Звучит неплохо. Можно попробовать. Вперед. А что нужно сделать? Ну Цель задания. Приведите Рейнера и два десантных корабля. А, два десантных корабля еще, надо. Оказывается. Да, Я вообще десантников да, не да, Точнее, даже космопорт не поставил, по-моему, ни один. А, Домотив. давайте поставим сейчас. Может, солдатики Жизнь. могут подойти, в принципе. Рейнер на связи. Что приказываете, Кэф? Связь налажена. Что приказываете, Кэф? открыт. Системы функционируют. Связь налажена. Я всегда готов. Да, тут надо, правда, сломать еще спорты всякие. База Откуда они сейчас? Я что-то все вынесу. Просто неоткуда уже войскам приходить. Они просто из территории из-за границы прибегают. Можно попробовать. Я всегда готов. Звучит неплохо. Но... Вперед. Можно попробовать. Звучит неплохо. Ристория Так, давайте вызываем корабль хотя можно в принципе даже ограничиться было бы этим на открытый настройки еще один Слушаю, Держитесь! Сейчас регнят! Рейнер на связи! Ну все, Рейнер, иди давай. Можно сбудовать. Второй десантный корабль уже направляется к вам. Приказывайте. Все полностью очистил всю карту. Ну, тут осталась <смех> одна плеточка. Да и хрен с ней. С этой плеточкой одной. Куда лететь? Вот уж кого я ожидал увидеть в последнюю очередь. В чем подвох, Менгск? Подвох? Я сейчас такой подвох устрою твоей прыщавой конфедератской шум... Жу... Довольно, Джим. Я все улажу. Дюк. Конфедерация трещит по швам, колонии бунтуют, зерги вышли из-под контроля. Представьте, что бы с вами случилось, если бы не мы. Ваши условия. Вы можете вернуться в Конфедерацию и проиграть. Или объединиться с нами и помочь спасти человечество от истребления зергами. Полагаю, выбор очевиден. Объединиться. С вами я генерал, черт господи! Генерал без армии. Я предлагаю вам место в моем окружении, а не пост надзирателя в колонии. Не испытывайте мое терпение, Эдмунд. Так и быть, Менгск. По рукам. Вы приняли верное решение, генерал Дюк. Поверить не могу, что ты доверился этому выродку. Не переживайте, Джим. Теперь это наш выродок. Выродок все-таки, но по крайней мере наш. Прекрасно.